Как я всегда рассказываю своим пациентам и студентам, что плод или не родившийся ребенок это как рыба в аквариуме. И для нормального развития ребенка необходимо определенное количество околоплодных вод. Если наступает маловодие, причины которого, кстати, очень множественные, иногда это может быть подтекание вод. Иногда это может быть какая-то плацентарная недостаточность, когда не образуется достаточное количество околоплодных вод. И это, несомненно, является стрессовым фактором для плода. Поэтому очень важной задачей акушер-гинеколога в конце беременности является наблюдение за сердечной деятельностью плода и количеством околоплодных вод. Маловодие, к сожалению, приводит к тому, что нарушается двигательная функция плода. Ребенок внутри матки находится явно в неблагоприятном состоянии, и, к сожалению, иногда это приводит к гипоксии и в критических случаях даже к гибели плода. Поэтому наша задача опять же, с точки зрения шар-гинеколога наблюдение за количеством околоплодных вод. И если их количество снижается, мы рекомендуем женщине проводить больше времени в состоянии отдыха на левом или правом боку, и если нет никакого улучшения в состоянии, в количестве околоплодных вод, то иногда приходится прибегать к родоразрешению, и такие дети гораздо лучше адаптируются чем те, которые длительно находились в состоянии маловодия.